Всем привет, ребята! Рад снова с вами встретиться. В этом уроке мы посмотрим поподробнее saving tool и с вами попрактикуемся в создании некого обычного пуфа квадратного. Как правило, все объекты, то есть все 3D-модели Созданы из нескольких частей. То есть все объекты из нескольких частей. Например, вот э, на примере пуфа сейчас вам э, посмотрим. Подушка, например, создана из двух частей э, из переднего и заднего полигона. Э, у, у пуфов это может э, быть намного больше. Ну, сейчас с вами это увидим. Бокс. Почему я сказал бокс? Из-за того, что <связь> пуф ä, повторяет вот, выкруйку этого, как его коробки. Сейчас. Бокс мэп. Нет. Бокс мэп. Мэп. Вот. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять и шесть из шести сторон. И как бы они соединяются в едино и создается у нас вот а, примерно вот такая вот коробка. А, чтобы создать вот а, всякие там пуфики а, обычные. А, сейчас посмотрим референс и попытаемся его повторить. Обычный квадратный пуф. <с towels> это тоже интересный, но он создан э, из более сиситостей. Можем его тоже повторить для нас это не проблема. Вот. мы сейчас с вами еще и опрактикуемся над еще несколькими инструментариями. модель создана очень качественные стики смотрите примерно нам нужно узнать его размеры без пледа это составляет 400 400 на 400 или а, да, 400, 400 на 400. И э, состоит из 16 тысячи полигонов. Но нам это сейчас вообще не интересно, так как мы не создаем модели для стока, а для учебы. А как этому добиться? То есть, а, как создать вот а, энное количество вот, а, объектов на этом на 2 да, окне, мы уже знаем. А у нас есть заданные размеры 40 на 40. А, и у их нам нужно создать сесть 4 по одной стороне 2 по другой мы создали вот 4 я сейчас вам еще некоторые вот функции покажу чтобы было полегче создать 3d модели например я хочу сделать эту часть дном я сделал его то есть перевернул его вниз и поставил примерно по центру а за ними за ними то есть сделаю вот некое количество вот таких сторон и у меня остается вот два полигона которые мы сделаем по-другому то есть эта часть и верхняя часть чтобы этого добиться нам нужно создать еще два бокса но не с помощью этого то есть два прямоугольника но не с помощью этого rectangle тула с помощью уже существующих нам объектов смотрите если вы выберете вот например днище и у вас есть в 2d здесь этого, этой функции нет если вы нажали здесь, то у вас это, этой функции а, не существует, а, вы можете layer clone over сделать. И вот, у вас созда создается вот, а, некий вот а, объект с а, таким вот привязкой, с такой привязкой. Мы его сейчас, при привязку удалим, и у нас вот создался вот а, этот объект. Мы флипнем нормальный, нормальный то есть чтобы они э, смотрели вверх <coughs> чтобы внутренняя часть оставалась темной э, смотрите они стали э, выглядеть по другому э, это сообщает нам о том что если мы изменим вот эту часть то изменить и вторая чтобы этого не было мы можем вот, э, выбрать этот объект нажать э, правую кнопку мыши и здесь remove linked editing и вот э, этот объект тоже выберем чтобы не то есть сделать меньший объем работы, layer clone over и поставим, ну пускай будет здесь. И вот этот объект мы сейчас выберем. Сделаем вот тут, удалим вот эти швы, а потом перевер, перевернем нормально, clip normal. И приступаем к созданию а, обычного пуфа, то есть а, соединяем прямоугольники между запой Как только, как только мы соединили все детали и вот editing, у нас появился вот а, такой вот прообраз пуфа. А, давайте верхние и нижние а, слои немного отодвинем, чтобы они нам не мешали. А, так как у нас вот а, посередине находится вот а, такой шов. И мы этого тоже а, добьемся. Оно находится примерно а, на 3 к 1. То есть а, 10 сантиметров снизу. А, смотрите, чтобы добыться его... А, на, чтобы надувать этот а, пуф, а, примерно поставим пятерку. И у нас вот а, получается вот а, такой вот объект. А пятерка мало, по-моему. Давайте восьмерку. Ну, и мы с вами еще не использовали вот разновидность, разновидность тканей. Она нам позволяет, она позволяет нам, как бы сказать, менять свойства ткани, не меняя самого объекта. То есть объект изменится, но с помощью свойств тканей. Давайте поставим вул. У вула нормальное вот а, количество, то есть а, нормальные свойства для таких вот а, с, а, объектов средней твердости. А, здесь поставим пятерку, давайте. Систерку. Или вот в а, верхней части поставим ну, 4 или что-то там такое. Чтобы оно не сильно надувалось. А, смотрите. Теперь переходим к настройкам шва. Uh, у нас швы могут разлетаться. Uh, сейчас видимость швов отключу. Это, который было, если не помню. Нет Пайпинг не нужно. А, вот. Show Garment. Ну, что там оно глючит. Не важно. Как только мы выбрали э, все вот объекты, вы э, сможете заметить, э, что там у нас есть некие свойства объекта которые э, делает этот шов э, как бы нейтральным это э, у нас вот вкладка custom angle и э, швы делятся на два типа custom angle и тернут если мы поставим turn то скорее всего э, смотрите между ними вот получается вот такая вот щель и в, во многих э, в многих объектах она так и остается. Вы можете это не заметить, но после того, как вы уже все симулировали и у вас хотите уже экспортировать на Max, и даже экспортировали, и когда вы хотите рендерить, и тогда заметьте, это будет уже как бы не очень хорошо. Иногда она не надувается из-за того, что здесь стоит черный. А вы можете его поставить на Custom Angle. Вот. В Custom Angle она все э, зашивается. Смотрите, здесь есть некие настройки. Например, false strength. В, в настройках false strength вы можете вот управлять э, силой э, швов. Ну, давайте давайте для начала поставим 30 ну, для наглядности. Как вы видите, оно сейчас нейтрально немного заметно, но все, все же оно не углубляется внутрь, как в этом объекте, или не, не выходит наружу. Мы можем это исправить. После настройки швов, то есть Fold Strength, у нас есть еще и Fold Angle. Его мы можем, например, задать 0, и у нас вот получается вот некая подобие того, когда счет как бы снаружи, с настройки снаружи. Если мы сделаем 100, поставим здесь сотку, то вы можете это заметить вообще наглядно. А если мы наоборот сделаем 350, то оно Уйдет вовнутрь, не, вы, не будет выпуклостей, а уйдет на, на внутреннюю часть. Давайте поставим, ну, примерно, десятку и 360. И выберем а, другой инструмент, чтобы а, по, лучше посмотреть. Вот. А, как правило, мы а, оставляли здесь а, четыре вот, боковые стороны объекта, то есть пуфа в нашем случае в этом с помощью этой функции мы можем как бы создавать внутренние то есть швы или что там такое то есть не не швы а внутренние полигоны то есть только внутри полигона а вот здесь уже не можем рисовать это дает нам возможность чтобы Соединить эти объекты между собой. Как видите, вот в этой точке. Как это воспроизводится? Сначала сделаем вот такой вот объект. То есть такой вот надрез. И копируем его ко всем. Ctrl V и все. Нажимаем на этот объект, Extend Trim to Pattern Outline, и здесь тоже, во всех Extend Trim to Pattern Outline, если мы три раза нажимаем, а, есть три или четыре, а, не помню сейчас, а, Extend Trim to Pattern Outline, чтобы оно, а, если не доходило, вот, например, вот так осталось, оно само доходит до края объекта, чтобы не было ошибок, вот. Выберем все четыре и смотрите, у нас есть функция Cut and Save. Нажимаем его и в настройках вот этих слов а, мы делаем их тоже одинаковыми, то есть 60 на 10 и нажимаем а, симуляцию верхние вот тоже немного надую чтобы повыше стало но в, после того как мы а, с вами создали вот некое подобие того пуфа а, мы уже смогли с вами изучить подробнее настройки а, saving tool а, советую вам всегда использовать настройки а, необходимости. Всегда используйте Custom Angle. Старайтесь всегда использовать Custom Angle. Но иногда оно не работает. То есть, если у объекта есть внутренние вот швы, например, вот, оно вот так как-то зашито, то оно у вас может не сработать. Чтобы этого избежать, вы можете там в настройках ну, оставить внутренние вот только Объекты turned, то есть швы turned, а вот наружные э, сделают как, э, как сказать, как Custom Angle. Э, смотрите, еще, э, еще что. Чтобы повысить вот качество этого пуфа, мы сделаем, э, мы еще с вами не рассмотрели вот, функцию э, Freezing, мы сделаем его Freeze. И здесь создадим другую ткань. Э, давайте изменим его цвет например, будет пускай э, серый. А, в этом а, в этом в этих настройках мы а, с вами выберем коттон а, или а, Inel. А, чтобы это, это как бы уже последняя вот, а, часть а, того, что а, то есть нейлон тоже можно. Нейлон фейзер ведь, а, пусть выберите смотрите эти все части мы сделаем layer clone over и вот здесь уже нам пом помогает вот эта функция layer clone over а смотрите после чего мы а, верхней части разнородим unfreeze для чего это делается для того чтобы коробка то есть а, этот объект сам не менялся вот смотрите при создании а, путем Layer Clone Over у нас всегда остается вот а, такой шов. А, его нужно изменять на Turned. И здесь 10 на 360. Поставим. И все. Здесь уже ничего не, на, не надувается, не делается. Вроде все. Мы с вами а, в этом уроке посмотрели а, создание пуфа. А, но мне оно а, не, не особо нравится из-за того, что вот, оно намного выпухло. Вот, давайте поставим на ноль. Мы, как бы, каркас уже изменили. Оно не должно сбываться. Но Сейчас это исправим. А, все, это снеглюк. нужно было поставить 0. а вот этот объект мы активируем активе и у нас вот а, верхняя выпуклость уйдет и минус 2 давайте на 0 поставим либо на единицу а, в этом уроке мы с вами создали вот на пуфик с помощью вот а, обычных вот инструментов так, его нужно немного отредактировать давайте настройку шва делаем на 0. и вроде все вроде все а мы не применили вот этот фабрик uh, 02 вот теперь она немного изменится а в следующем уроке мы uh, немного доработаем этот uh, с помощью shrink weft и shrink valve это тема для отдельного урока, так как в нем есть много своих нюансов. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем уроке. Всего хорошего.